Всем привет! Меня зовут Ильяна Громова. Я блогер, видеоаккаунт в Инстаграме и в ТикТоке. И являюсь участником коллаборации Местные блогеры в Удмурти, которую организовал Виталий. Мне хочется рассказать о своих впечатлениях. У нас было несколько онлайн-лекций, на, на которых Виталий передавал свои знания. Причем я думала, я серьезный бренд-блогер и столько всего знаю. А оказывается, там были вещи, которые я вообще услышала впервые, они ну очень сильно повлияли в дальнейшем на ведение моих аккаунтов. А у нас была оффлайн-встреча, на которой мы подзарядились, но самое главное — это личная работа и беседы с Виталием. Я активно занимаюсь ведением блога с 2017 года, и я постоянно металась из стороны в сторону, не знала, может быть, ну, вот эту тематику, может быть, вот эту, вот это, вот это, и не получала отклика как от публики, так и своего внутреннего отклика, что да, именно этим я хочу заниматься. И вот... По результатам где-то сколько мы месяц примерно да, обучались, у нас было всего три онлайн-лекции, одна оффлайн-встреча. И вот по результатам этого обучения, после встречи с Виталием, которая длилась меньше получаса, он мне взял и нарисовал, построил всю мою стратегию дальнейшего развития моего блога. Это настолько откликнулось внутри, что у меня... Тут же просто как из рога изобилия посыпался креатив, я написала кучу сценариев, роликов, я поняла, что вот я как бы топталась, понимаете, рядышком вокруг вот этой основной идеи, которая должна выстрелить. А он как-то взял, заглянул в твой мозг, пошебуршал, там винтики себе подкрутил, подкрутил и выдал это на блюдечке с голубой каемочкой. Более того, еще и команда креативщиков у него есть, которая поможет а, все это оформить в законченный продукт. В общем, я не знаю, как Виталия это делает, честно. Я даже не могу описать и понять, что это за метод, потому что мне это кажется какое-то волшебство. Он так смотрит пристально в тебя и говорит: Ага, тебе надо сделать вот это. В общем, продюсер от Бога.